Голову. голову. Подельников не задержали, уже на тебя показания дали. Не может такого быть. Не может быть? Нет. Вообще. Ничего я не он мне попросил киви. Я сделал. Ну, сколько все. получил за это? Не сколько. Ну а должен был сколько получить. Вроде он должен был мне 50 перевести. Но так 4, 5 тысяч все. ты готов был. Да что такого? Я сделал киви всего человека все. Ну, то есть чем он занимался, что он делал, я знать не могу. Где ключи? Сейчас, дома я. Ложись. За что задержаны полицейский? Не знаю, за заказ какой-то. За какой Нехороший? заказ? Не хороший. Нехороший. Что за заказ? В чем суть заказа? Обратился заказчик, попросил снять инкассацию. Когда подошел к дому, он сказал, мужик боится выносить деньги, потому что сумма большая. Он тебе скинет ее, вот скинул. В чем были деньги? В пакете. В чем еще? Куда эти деньги дели после? На киев кошелек, скину. кошелек скинул. Мне дал киев кошелек скинул ему тут. Через банкоматы, через терминалы, терминалы. И банкоматы тоже. Заказчика видели? Нет, не видел никогда. Общались по телефону? Да. Еще какие-то а, эпизоды деятельности, может быть, какие-то совместные а, дела у вас были с этим заказчиком? Да, один раз еще. А, чего касались? А? Чем занимались То, что совместно? Аналогично, совместно, да? Совместно, Аналогично, Только... расскажите про тот эпизод. Где, когда? В районе... В Ярославке тоже.